Смотрите, шаг выявления потребностей. Я сейчас чуть порисую. Можно обратную связь? У кого такая беда, прям реально болит? Что вот, ну вот они хотят что-то, а я даже не знаю, что им дать, как помочь? У кого неадекватные запросы, там через телефонный звонок? Хорошо. Сейчас приведу пример на клиентке, которую я прям запомнила и полюбила. У нас с вами есть клиент, у нас с вами есть агент. Клиент, агент. Первое, что мы берем за стабильные данные. У нас горячая база. Люди хотят купить квартиру, даже если они вам открыто об этом не говорят. Но они хотят. То есть если они гуглят, читают, оставляют заявки на Авито, они хотят. Это не холодная база. Поэтому когда у меня агенты говорят, ой, она просто позвонила, заявку я эту закрою, потому что она просто позвонила, спросить, она не готова работать. Я говорю, ничего не знаю. Ты когда последний раз гуглила, сколько стоит трактор? Она говорит, никогда. Я говорю, так вот люди просто так, сколько квартира, тоже не гуглят. Поэтому давай, дорогая моя, потихонечку обрабатывай эту заявку. А наша задача выявление потребности – выяснить не просто, что человек хочет, потому что мы не продаем с вами куски бетона, кирпичи, окна, котлы, батареи, двери. Мы с вами продаем новый образ жизни, который они получат. И этот образ жизни либо основывается на решении проблемы, например, злая свекровь, которая сегодня просто уже всю плешь проела, я не могу с ней больше жить в одной квартире. Да, в момент подписания договора мне не хочется отдавать лишние 200 тысяч. Но если бы мое внимание кто-то вернул, что, допустим, там опять какой-нибудь или злой сосед, который там постоянно вообще не дает жизни просто, что для вас сложнее сегодня? Принять решение найти эти там 200-300 тысяч рублей, например, или увеличить сумму ипотеки, или, допустим, сразу с большой ипотекой, но потратить денег больше из нее, нежели чем вернуться опять? Еще 20 лет с вами будет происходить то же самое. А, так вот, а, там либо проблема, либо цель. Всегда. Всегда либо достижение какой-то цели. Допустим, для предпринимателя. Предприниматель приобретает квартиру, бизнес-сегмент, вообще замечательные ребята, особенно ипотечниками, тоже сегодня с вами, я надеюсь, успеем об этом поговорить. А, они, а, ну, Все же замечали, что предприниматели – это народ такой, который всегда имеет предпринимателя выше на ступеньку и на него ориентируется. Какие у него часы, какой костюм, какая машина, в каком комплексе живет. Цель. То есть получить новый определенный уровень статуса для того, чтобы… Ну и поэтому он хочет приобрести квартиру. Либо получить согласие со стороны своих коллег, что он тоже такой очень классный, как они все. Но, допустим, по наитию агенты, которые приходили ко мне в компанию, ни один не додумался задать такой вопрос, если его не заставили, не показали, что это нужно делать. Так вот, клиент на женщине пожилой из Ульяновска, пример будем разбирать. Смотрите, вот она обратилась в компанию, говорит, я хочу квартиру. Я начинаю опрашивать, я понимаю, что нужно спросить, что вы хотите. Что хотите? Это первый шаг. Я начинаю опрашивать, она говорит, я хочу однокомнатную квартиру, вот, у меня есть 3 миллиона рублей, я знаю, что у вас квартира в Геленджике стоит сильно дороже, чем у нас в Ульяновске, но в Ульяновске я продала трешку, и поэтому я вот хотя бы однушечку у вас купить. Я говорю, хорошо, окей, буду для проживания, там, проживание... И э, мне вот очень понравилась квартира, вот на Первой Береговой, там у вас есть такой комплекс, там и описывает мне комплекс сегмента VIP. Я понимаю, что там самая бюджетная квартира стоит 7200. То есть она по бюджету не пройдет. Я еще попробую ее пробить, может кто-то может помочь, может есть что продать, может есть возможность увеличить, может есть возможность кредитнуться. Но, э, тем не менее, как факт. Если я и в самом начале на это все начну говорить, да, есть однокомнатная, да, есть за 3 миллиона рублей, да, есть там для проживания, хорошая инфраструктура, окей. Но нет, не этот комплекс точно. При первом общении, когда вы вообще кому-то обращаетесь со своим запросом, вы же перед этим вас сформировали, перед тем, как звонить, да? Кто-то даже представил, как будет жить в этой квартире, например, или как будет ездить на этом автомобиле. Если вам сразу сказали в первом звонке «нет», какое у вас возникает желание? Ну это у тебя нет. А, он, а вот там вот может есть, а может вон там есть. А я еще в 30 агентств обращусь, и вот пока мне все в городе «нет» не скажут, я не успокоюсь. И порой вы этому человеку объясняете, что это реалия рынка. Давайте я вас сориентирую по цене. Я очень не хочу, чтобы вы попали на какой-то неадекватный вариант, небезопасный вариант. Из-за того, что вы будете пытаться найти за эту стоимость то, что вы хотите. Потому что это ниже рынка. Ниже рынка всегда опасно. И вроде бы объясняешь адекватные вещи, а человек не слышит тебя. Он говорит, я понял. Ну, я пойду еще посмотрю. Меня же никто не запрещает, я вам не должен, не обязан. И вообще не надо на меня давить. Что советую делать в такой ситуации? Она мне это все рассказала, и я не обсуждаю ее запрос. Я ей просто говорю «Окей». И я даю ей подтверждение. Второй шаг. Подтверждение. Я ей говорю, мне нужно добиться согласия с клиентом на первом звонке, чтобы она подумала, что я тот человек, который ее слышит и понимает. В коем веке, потому что другие агенты повели себя по-другому, скорее всего. я знаю это. И это мое конкурентное преимущество. Я говорю, слушайте, вы большой молодец, что вы за свои деньги хотите приобрести самое лучшее, что есть на рынке. Я точно так же действую, как действуете вы, когда я что-то себе покупаю. Классно. Но для того, чтобы подобрать вам действительно классную однокомнатную квартиру, у меня же тьма однушек. У меня этих однушек за 3 миллиона рублей 80% геленджика. Я могу вечно как сапер, понимаете, и слать, слать, слать, слать, слать, и что-то будет не подходить. Я на, ой, но ну я не увидела, еще идеальную квартиру для себя. Как увижу, сразу приеду из своего Нарьенмара, обязательно, да, или из Ульяновска. Мы не можем себе позволить таким образом выгонять клиента навстречу. Большинство из вас наверняка продают людям, которые есть в ваших городах, вы физически с ними хотя бы на улицах пересекаемся. Мы не пересекаемся со своим клиентом. 99% людей, которые у нас покупают, это люди, которые находятся в других регионах. Их нужно привести в город и привести в город быстро. А большая часть из них планирует приехать в город следующим летом, в отпуск, черт знает когда, но при этом, чтобы цены не поднимались, и чтобы за 50 тысяч рублей их еще 8 месяцев подождали. И с этим тоже надо справляться каким-то образом. Так вот, я ей даю подтверждение и задаю вопрос в отношении целей и в отношении проблемы. Я говорю, хорошо, для того, чтобы подобрать из огромного количества однокомнатных квартир, но вероятнее всего, вы же понимаете, что идеальная для вас будет одна. Ну да. Вы же очень внимательно подходите к выбору недвижимости. Ну да. Я говорю, хорошо, для того, чтобы мне подобрать для вас тот вариант, чтобы вы прям хлопали в ладоши и говорили, Дарья, как я рада, что я тебя нашла, и как мне приятно, что ты меня услышала, в отличие от всех остальных. Мне нужно понимать, какую цель вы преследуете, покупая эту квартиру, как вы будете ее эксплуатировать в будущем. Либо какую проблему вы решаете, приобретая эту недвижимость. Потому что вы же покупаете не просто кусок бетона, вы же покупаете себе какую-то новую жизнь. Не каждый человек приобретает квартиру на море. Или не каждый человек в вашем городе меняет, в принципе, недвижимость. Целый кланы семей живут в одной однушке, ну, доживая всех остальных. Да? Я задаю вопрос в отношении цели и в отношении проблемы. Мы сегодня с вами постараемся затронуть эмоциональную составляющую людей. Единственное, сразу скажу, что есть люди в разных эмоциональных тонах. Есть люди в энтузиазме, которые очень быстро отвечают на вопросы, очень хорошо и четко понимают, что вы у них спрашиваете, и с ними очень быстро работать. Но есть люди в состоянии горя. Кто-нибудь видел людей с выражением лица горя? Примерно вот так они выглядят. Они даже улыбаются, но вот ли, ну, у них вот такое вот лицо. Я даже не могу так показать. Но вот у них прям вот такие вот брови, грустные, но они улыбаются. Как дела? Хорошо. Хорошо. Хорошо. И думаешь, господи, как будто похоронила только что кого-то. Это состояние человека. И если вы этому человеку зададите вопрос сразу, какая у вас проблема или какая у вас цель, он может зависнуть и зависнуть на достаточно какое-то долгое время. Поэтому мы подсказываем, чем ниже по эмоциональному состоянию клиент, а вы как продавцы это славливаете мгновенно, вам для этого не нужно никаких спецобучений проходить, вы это понимаете и чувствуете. Просто приводить примеры. То есть чем медленнее человек, чем он больше в страхе, чем он такой вот закрытый. Просто приводить примеры. Например, я говорю, смотрите, часть наших клиентов покупает квартиру, например, кто-то вот преследует цель сохранить свои деньги, это для инвестиций. То есть не очень важно вообще какая-то будет недвижимость, важно срок оборачиваемости средств, важна маржа. И ну, срок реализации, в принципе, все. А кто-то, например, допустим, у кого-то дети, астматики и там нет вариантов, человек решает проблему. Ему нужно в этом сезоне перевести своих детей на море, иначе дети будут болеть дальше. И они не могут себе позволить этого. Исходя из этого, мы уже подбираем ту квартиру, которая может действительно больше помочь. Я говорю, что у вас, какая ситуация, что вы хотите получить от нее, когда переедете? И она начинает рассказывать, вы знаете, у меня действительно была цель, я жила вот в маленьком вот этом промышленном городе, у нас погода так себе, О, сын вырос, женился в Москве. С внуками, я их не вижу, привозить ко мне в Ульянов их никто не хочет, потому что в Москве значительно интереснее. В итоге я их редко вижу, живу одна, чего не переехать на море. Я говорю, ну хорошо, классно, по цели понятно. Но тут же у нее вылазит и проблема. Женщина была такая достаточно быстрая, в хорошем эмоциональном состоянии, поэтому все быстро рассказала. Она говорит, ну есть еще проблема, ко мне не привозят внуков, и сына я вижу редко, и с невесткой у меня... Ну, как у двух женщин в одной квартире, всегда такие достаточно натянутые отношения. Она говорит, вот я думаю, если я буду жить на море, конечно же, в угоду морю все-таки да, будут жертвовать всякими секциями и всем тому подобным, и, соответственно, я буду и сына видеть, и внуков видеть чаще. Это ее проблема. Я говорю, хорошо, я вас слышала. Давайте тогда так. Я сейчас ничего вам абсолютно не предлагаю, потому что я еще не знаю, что я могу вам предложить и могу ли. Мне важно понять, какой вариант для вас идеально подойдет, и если он вообще на нашем рынке. Хорошо? Хорошо. Смотрите, я правильно понимаю, что е... ну, так как вы хотите, чтобы к вам прижал сын с внуками, с невесткой, вероятнее всего, две хозяйки на одной кухне будет не очень удобно. Может ли это стать камнем преткновения вот, между вами и частыми приездами к вам? Ну да. Я говорю, то есть, если бы это была, пусть, малогабаритная, но двухкомнатная квартира, было бы лучше. Ну Говорят, ну у меня же нет денег. На...". Я говорю, подождите. Я вам ничего не предлагаю. Мне нужно понять, что для вас подходит больше. Она говорит, ну да, конечно, двушка была бы круче. Особенно вот таким образом важно работать тем ребятам, которые берут деньги со своих клиентов за подбор. То есть вам нужно настолько показать им крутой сервис и выгоду работы с вами, чтобы они действительно оценили вашу работу в деньгах. Потому что каждый раз, когда мне задают вопрос Даша, о а договора, я говорю, ну ты будешь ходить за 50 тысяч рублей комиссии в суд с каждым договором, не находишься. То есть нужно, чтобы человек хотел отдать тебе деньги, и чтобы там изначально был тот человек, который не хочет тебя обойти. То есть продавать тем, кто не хочет купить через агента, гиблое дело, как по мне, при условии того, что есть огромное количество клиентов, которые не могут себе позволить самостоятельно купить себе недвижимость и подобрать. То есть купить могут, подобрать не могут, времени нет. Как я, например. Так вот, я говорю, душка была бы круто», она говорит, «Да, душка – огонь». Я говорю, «Хорошо». А, то есть нам нужен закрытый там, территорий, т.д. и т.п. Она говорит, «Ну да, ну вот тот комплекс на Первой Береговой». Я говорю, «Хорошо». Смотрите, как эксперт я обязана вас предупредить, но так как мы с вами говорим о будущем, как вы будете эксплуатировать эту квартиру, я обязана вас расспросить, устроят вас или нет, потому что эти квартиры мы продаем стабильно. Так как это действительно комплекс премиум-класса, он очевидно классный, на него реагируют абсолютно все, кто хотят купить квартиру в, в нашем городе. Что происходит? Так как он единственный на Первой Береговой, и он действительно изначально должен был быть семейным комплексом и оборудован как семейный комплекс, там есть семейные пары, да, с детьми все нормально. Там есть хороший детский бассейн, площадки, закрытая продымовая территория, 50 метров от моря, идеально. Но нет другой альтернативы для золотой молодежи, для э, э, вип-сегмента квартир посуточно, соответственно, да. И там летом очень э, шумно. Вы наверняка обращали внимание, что там есть большие террасы э, с джакузи по 40 квадратов. Вот на этих террасах очень часто молодежь распивает там шампанское, весело гуляет. Кого-то это вообще не напрягает. Ну, как бы живут люди нормально. А для кого-то это такой момент принципиально, что они в итоге пытаются потом продавать эту квартиру, при условии, что это премиум-сегмент, и продается он не очень быстро, и потом переезжают на Вторую Береговую. Потому что все семейные комплексы построены на Второй Береговой именно из-за того, что наш город курортный. Именно из-за того, что летом не может, ну, мы не можем отсечь всех отдыхающих на Первой Береговой. И, конечно же, все стекаются туда. Было бы для вас проблемой, если вдруг вы в детском бассейне со своими... Внуками, а рядом с вами Золотая молодежь, например, распевает там Майот. Она говорит, да, возможно будет. Могло бы быть эта проблема, если к вам там будут привозить ваших внуков, ваши дети это увидят и им это не понравится. Может быть проблема? Да. Я говорю, хорошо, это нормально, что вы хотите самое лучшее, но да, практика нашего рынка говорит о том, что в 600-500 метрах от моря строятся как раз замечательные комплексы, где очень мало квартир сдается отдыхающим, в основном там живут все круглогодично, и все друг друга знают. Так комфортней? Он говорит, да. Я говорю, проблемой будет для вас идти 500-600 метров по тенистой аллее до моря? Это там до 10 минут. Нет. Я говорю, хорошо. Тогда мы с вами выбираем все-таки семейный комплекс, правильно? Все, я ее уладила. За 3 миллиона в семейном комплексе, 600 метров до моря, я и найду комплекс, квартиру двухкомнатную. Но наверняка она хочет с видом, правильно? С видом не найду. Без вида найду. Например, я, ей, я также смогу ей объяснить, почему это должен быть, например, первый этаж с высоким цоколем или второй этаж с видом во двор на детскую площадку, для того, чтобы это было безопасно, чтобы она могла смотреть за детьми. Она возрастная, коляски, самокаты, таскать, все не очень удобно. Я сейчас рассказала, как это делается быстро. Чем ниже потом у ваш клиент, тем большее количество первых звонков. То есть первый звонок – это не один звонок порой бывает. Это бывает целая серия звонков, когда мы добиваемся полного согласия с клиентом в отношении того, что есть на рынке, и в отношении того, что он хотел изначально. И приводим это в состояние порядка. Я до своих ребят всегда наношу, что это ключевое, что мы должны сделать на рынке, потому что если бы наши клиенты сразу понимали, что им нужно, и это было на рынке, Посредника бы просто не появилось. Почему есть огромное количество продавцов-консультантов в разных сферах? Потому что большинство людей неадекват... приходят с неадекватным запросом. Примерно как-то так. И после того, как я это выяснила, я и действительно выкатываю тот вариант, который подходит. А какой эффект на практике происходит? Вот было ли у вас такое, что вы ходили 2-3 недели с большой-большой проблемой, которая вас тревожит, вот она вот, вот, вот как проблема настоящего времени. Она утром с вами, днем, вечером. И тут вы пришли вечером к подруге, например, или к другу и за чаем. Он взял и разложил вам эту проблему, и вы поняли, как на самом деле вам надо. У кого такое было? Была ли благодарность у вас в этот момент к этому человеку? Хотелось его обнять и сказать, господи, ты самый лучший друг на планете Земля. Вот что мы пытаемся сделать в первом звонке. И действительно, просто когда мы ему говорим «нет, вы можете вот это», а по факту каждый из вас знает изначально, что он продаст ей либо однушку, либо двушку за 3 миллиона. Она в итоге все равно придет, но она сделает круг по всем агентствам и придет. Либо мы можем не пускать ее на этот круг и выявить потребность правильно. Зашло? Понятно? Хорошо. Обязательно задавайте этот вопрос. Я единственное, что хочу вас предупредить что, знаете как, агенты очень часто саботируют вот эти вопросы, потому что они мне говорят, да что не мое собачье дело, почему я должен задавать эти вопросы, я просто должен предложить недвижимость». Я говорю, ты пойми, от этого зависит, насколько будет дальше гладкая сделка. Потому что если ты не привел в порядок и согласия не получил, ты даже подборку нормально отправить не можешь. Ты отправляешь какую-то подборку, более или менее подходящую, после которой человек говорит, ну я еще пока не увидел идеального варианта, можете мне еще прислать? Мне еще подумать надо, ну пожалуйста, а еще, а еще. И все, и он зависает. Либо ты его намерением протаскиваешь до просмотра, ты ему показал какое-то количество объектов, а у него в голове все равно... Я хотела там, с видом на море прямое. И вот эта идея не дает возможности ей взять и отдать деньги. И она будет тормозить.